Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас сегодня приветствую в Барселоне. Я рада вас приветствовать на сегодня на теме токсичные отношения. Мы с ней поработаем сегодня. И я вам расскажу, что с этим делать. Да, все, как я говорю, все можно починить. Все можно починить, и поэтому нет ничего сложного. Почему я решила вообще заговорить об этой теме на эту тему? Потому что после моего прямого эфира про потребности и про зависть меня в болталке спросили Аня, как насчет токсичных отношений. Я сначала так ну, думаю, что же мне еще сказать да, про токсичные отношения, потому что Весь автор жизни посвящен тому, как из этого выйти. Я не говорю напрямую о том, что вот есть токсичные отношения, давайте будем учиться с этим работать. Я этого не произношу, но между строк там все время это прорабатывается, скажем так. Поэтому думала, что сказать. И потом наткнулась на пост одного психотерапевта, серьезного психотерапевта, с именем психотерапевта, который написал такой пост, что вот я три года работала с одной женщиной, вот мы три года были в терапии с ней, вот мы работали, а потом она уехала домой, ну, как к родителям, да, попала в ту среду. И вот она три года выходила из токсичных отношений, и вот она вышла, и вот у нее успехи. И после того, как она вернулась в ту среду, она там буквально за полтора месяца опять втянулась, окунулась в эти токсичные отношения. И вот все закончилось тем, что она грязло в этих токсичных отношениях. И вот, значит, как жалоба такая прозвучала, что вся работа псу под хвост. Я ни в коем случае не хочу <coughs> умалять достоинство психотерапии, и в данном конкретном случае самого специалиста, но у меня возникает вопрос, о чем они работали. То есть, если они нежно и плавно работали на тему того, как выйти из этих отношений, да, то ну, это приблизительно там 1 десятая работы. Я топлю за то, чтобы работать с собой и обрести внутри себя тот стержень, на который нужно и можно опираться. Собственно, все. Эфир можно на этом заканчивать. Я шучу. Но я про то, что обретая целостность внутри себя, человеку больше становятся не страшны никакие отношения вокруг. Токсичные, нетоксичные, троллинг какой-то, буллинг. Это, безусловно, страшные, как вылетело слово. Страшные вещи, которые вокруг нас происходят. Да? когда издеваются над людьми, над детьми и так далее, манипулируют, разбивают жизни и так далее. Но когда у человека внутри все в порядке с самим собой, он находится в согласии с самим собой, никто на него повлиять не сможет. Никто не сможет его сломать. Но это нужно иметь вот этот вот внутренний стержень. Говорят, есть люди с внутренним стержнем. Вот на авторе жизни люди ищут этот стержень, находят его там, опираются на него. И Жизнь именно поэтому обретает новые краски». И как-то все мои посты дальше тоже об этом. Я вот только выпустила пост про то, что «Автор жизни — это сильно неудобный человек для окружающих». Да, именно потому, что им не манипулируешь. Ну вот, где сядешь, там и слезешь, как говорится. А если тебе сложно одно и понимаешь, что не вывезешь одну, одна саму себя, куда не вывезешь? Что значит? Я ж не говорю будьте одинокими, да? Я говорю, ищите опору внутри себя. Мы поговорим сегодня об этом. Очень много вопросов, 64 комментария. Я думаю, что вряд ли я смогу прямо ответить на каждый но я пост... ну, там много повторяющихся да, и много рассуждений и я думаю, что в целом в общем и целом наш эфир он откроет глаза и даст понимание на происходящее. Давайте начнем оттуда, откуда берутся отношения токсичные, с чего они начинаются. И к сожалению, кто самый токсичный может быть человек, это те, кто ближе всех. И начинаются токсичные отношения чаще всего это с родительско-детских отношений. Когда родители хотят, чтобы дети были удобные. И поэтому они этих детей в кавычках воспитывают, то есть они так манипулируют детьми, чтобы дети их слушались и поступали в соответствии с требованиями родителей. Для чего? Для того, чтобы им легко можно было управлять, чтобы он не мешал жить этот ребенок. Что там еще дети, почему они еще должны слушаться? Чтобы они не раздражали, да, чтобы они приносили положительные эмоции, такое вот эгоистичное отношение к собственному ребенку. Этого сплошь и рядом на каждом шагу. Бывают оба родители токсичны, бывает только один родитель токсичный, или бывает. Там, другие близкие родственники токсичными это бывает между братьями и сестрами это бывает между друзьями ну друзья не обретаются друзья и супруги люди которые в паре они откуда появляются токсичные от того что человек привык быть в токсичных отношениях изначально с родителями и тогда он в себе ищет Конечно же, ему так просто привычно, и поэтому он ищет такого токсичного партнера для того, чтобы просто находиться в зоне комфорта. В данном конкретном случае зона комфорта означает, что находиться в привычных отношениях. Ему плохо там, морально тяжело, психологически тяжело, человек страдает. Но он в зоне комфорта, потому что он не знает, как по-другому. Он находится вот в этих отношениях. Он знает, как себя вести. Он знает, что нужно заискивать перед этим человеком. Он знает, что нужно его радовать. Он знает, что нужно ему доставлять удовольствие. И тогда его похвалят. Вот. Я немножко перескочила сейчас, да, я хочу рассказать о том, как проявляются вот эти вот токсичные отношения. И потом будем говорить, что с этим делать. И что с этим делать? Ну, напора какой то Дайте же сказать. Так. Значит, давайте сначала признаки токсичных людей рассмотрим. И первый... Такой вот, ну, он не решающий, но он, его видно. Этот признак это чувство собственной важности. А, давайте так еще. То, что я вам сейчас буду рассказывать, это про патологию. То есть это про, такие, про таких токсов, которые вот уже явные, да, и это психопатия называется. То есть тогда, когда это уже грубо говоря но как я знаете говорю что есть люди которые страдают психопатии токсических отношений ну, проявляются как токсы кто-то страдает но чаще всего они этим наслаждаются они от этого не страдают страдают окружающие люди значит давайте еще раз завышенное чувство собственной важности эти люди считают, что благодаря им вот, жизнь устроена у кого-то, у окружающих, у мужа или у детей или у друзей, да, они говорят, вот это все благодаря моим связям, например, да, это все благодаря тому, что я вот могу повлиять на твою жизнь, вот, ну, вот такое вот у них чувство собственной важности. Следующий признак – это их фантазии об их безграничной власти над кем-то, или невероятной красоты их неземной, или о том, что у них идеальная любовь, которая вот только у них и больше ни у кого. Приведу пример. Безусловно, я сталкиваюсь с людьми, у которых ну, и пограничные состояния бывают. Вот, и у меня, например, была такая женщина, которая ну, она довольно в возрасте была уже такая. И вот она рассказывала, что она была на одном концерте у одного известного артиста, и он ее увидел, и он влюбился в нее с первого взгляда. И он мечтает быть только с ней, он об этом никому не признается, но вот он ее любит безмерно, и вот у них такая вот, они общаются на духовном уровне, вот, и... потому что она неземной красоты и вообще невероятно необыкновенная женщина. Понятно, да, что когда тут уже такие фантазии, это безусловно уже говорит о психопатии, они даже не знакомы, но фантазии у нее есть по этому поводу. Вот. но если понижать этот градус, я думаю, что наверняка у вас есть такие знакомые, которые тоже фантазируют по поводу своей непревзойденности. Вспомнила по-украински, не могла вспомнить по-русски. Вот. которые вы легко можете отследить дальше. Эти люди считают, что они особенные, а остальные рождены для того, чтобы им служить. Тоже был такой пример. Значит, когда одна женщина тоже это все я вам рассказываю из того моего опыта, который когда я проводила очные... очное консультирование лично. Она рассказывала, что она, когда приходит домой, она садится перед телевизором, щелкает семечки, и бросает скорлупки от семечек на пол. И когда я спросила, почему именно на пол, она говорит, потому что я считаю, что моя домработница недорабатывает. И вот для того, чтобы она поубирала, потому что у нее слишком легкая жизнь, а я ее наняла, и вот поэтому она должна так убирать, подтирать за мной, условно. Вот, то есть вот такое вот как, ну, граничащее с манией величие где-то. Следующее, это люди, которые требуют постоянно восхищения и благодарности. И это, например, с родительской стороны выражается в том, что ты благодаря мне стал человеком, например. И я тебя выучила, или я тебя устроила в институт, или я тебя устроила на работу. Ну, это такой тоже пример, который я думаю, что многим понятен. Дальше. Ну и да, и любят повторять, если бы не я, где бы ты был? Если мы уже говорим там о супружеских отношениях, то так может говорить там, муж жене, например, или жена мужу что да. «Да с тобой люди общаются только из-за того, что они со мной знакомы, например». Да? Ну вот как-то так. И, естественно, тот человек должен восхищаться и говорить «спасибо», «да, благодаря тебе». Так же иначе. Следующее — это эксплуатация других. Это когда они дружат только с теми, кто им выгоден дружат с теми, кто им выгоден, и еще и подчеркивают, публично подчеркивают вот эту вот дружбу. То есть пытаются все время сказать, вот я вращаюсь в среде таких вот крутых людей. Следующее ⁇ это когда люди постоянно вспоминают, сначала указывают, потом вспоминают, подчеркивают вот, ошибки другого человека, то есть не успехи, да, и по отношению к детям, а именно ошибки там. Ты никогда не убираешь, например, или ты всегда опаздываешь, или ты еще что-то делаешь всегда, всегда в кавычках плохо. Причем это может быть один-два раза произошло, ну три, да, но ему все время будет подчеркиваться именно недостатки. Следующее ⁇ это люди считают, которые им все должны. Должны о них заботиться, ну вот родители, например, да, вот я тебя вырастила, а теперь ты должен мне отдавать детские долги, да, сыновий долг. Если это пара, муж, жена, да, если ты на мне женился, то ты теперь мне должен, ты теперь должен зарабатывать, ты должен обеспечивать семью, причем это вот, вот, с таким вот, вот с таким вот выражением лица. Ты должен, ты знал, на что ты идешь, ты теперь должен мне шубу, ты должен нам отпуск, ты должен обеспечивать своего ребенка. Если это муж по отношению к жене, то тут, соответственно, жена должна, да? Ты должна быть хозяйкой, хорошо выглядеть, ну и так далее. Далее по списку, даже не хочу в это погружаться. Еще одна категория, там, когда уже все должны остальные: государство должно, продавцы должны, магазины должны. Общество должно, им все должны. Вот. Следующий пункт. Эти люди, токсичные люди, они, во-первых, завидуют другим, но они никогда в этом, естественно, не признаются. И они считают, что им тоже все завидуют. Они так живут они совершенство. И они так живут, что им, конечно же, все завидуют. Вот. Следующее. Они демонстрируют надменность отношению к другим людям, ну, например, я слишком хороша, чтобы общаться вот с вот этими вот людьми, с этой группой лиц. ну, это не мое общество, поэтому я с ними далека от них. и чуть не забыла, это они совершенно не признают чужих границ, они их жестко нарушают и ну, они просто их не признают, лезут прямо вот в чужие жизни, считают, что так и должно быть. Это тоже очень важный, важнейший где-то, наверное, фактор. Так, у меня была такая знакомая, не подошла к ней в общей компании, так она от меня отписалась, как я вообще посмела ее её... брать. Ну, да, слушайте, я вот я тут вам перечислила 10 пунктов. Во-первых, разные есть люди, и у кого-то чего-то больше, чего-то меньше. Во-вторых, я вам, безусловно, про патологию рассказывала. Но если есть хоть один такой признак, то это уже звоночек. Звоночек о том, чтобы работать. Мы поговорили про других. Давайте вспомним теперь, про что я. «Про что говорю я?» Кто помнит, про что говорю я? Поднимите руку! Эти люди не осознают этого, как они себя ведут, как это обнаружить тогда, если они явно не выражают эти признаки. Они явно выражают эти признаки. Они явно выражают эти признаки. Давайте еще раз. Кто помнит, да, что я говорю. Все, вот уже люди начали поднимать руки. Я про то, чтобы оставить других людей в покое есть возле вас токсичные люди? Окей. Вы хотите научиться жить комфортно в этой ситуации? Окей. Оставьте их, пожалуйста, с их тараканами, и давайте будем работать с собой. И именно поэтому мы сейчас плавно переходим с вами к тому моменту, как человек испытывает вот это токсичное отношение к себе. То есть что происходит с тем человеком, у которого есть вот эти вот проявления, проявления токсичности? И, возможно, кто-то сейчас узнает себя, и я прямо тут сейчас скажу, это поведение жертвы, которое мы проходим на марафоне «Автор жизни». Из-за чего обычно слезы и трагедия на марафоне автор жизни, когда человек начинает про себя понимать все, что он в каких-то моментах действовал как жертва, признает эту жертву себе. Но я даю такие упражнения, которые позволяют это все проработать. В марафоне автора жизни даю упражнения, которые позволяют это все проработать расправить плечи, отрастить крылья и, наконец-то, зажить собственной и счастливой жизнью. Итак, какие переживания испытывает этот человек, который находится в токсичных отношениях? над кем издеваются, грубо говоря? Первое переживание, которое его все время преследует, ему кажется, что он все делает неправильно. Значит, и что еще тут нужно уловить? Возможно, в какой-то компании, например, на работе, он чувствует себя хорошо и комфортно, но дома со своим супругом, например, он испытывает эти переживания. То есть он не жертва везде, а он жертва именно в, в какой-то определенной точке. Например, вот в этих вот отношениях там, с мужем или с родителями. Везде в остальном все хорошо. Он Смог научиться жить так, чтобы быть уважаемым человеком, я об этом чуть-чуть попозже скажу. Но в каких-то очень узких отношениях он может испытывать эти переживания. Итак, ему все время кажется, что он все делает неправильно именно по отношению к этому человеку, да? и ему он все время пытается доказать, что он все-таки хороший. И именно поэтому он старается угодить этому человеку, который имеет над ним власть. Вот так вот, я бы сказала. Следующий пункт. Вся его жизнь посвящена этому объекту. Вот сначала ему, вот как он захочет, а потом уже я как-нибудь подстроюсь. Мы поедем туда, куда хочет он. Мы отпуск будем проводить так, как хочет он. «На ужин я приготовлю то, что хочет он». Это все начинается с «Матрицы стройности», да? когда мы говорим, что «приготовьте себе то, что вы хотите, а муж мой этого не ест». Пардон, <с> неужели это сложно приготовить для мужа что-то, что он ест, а для себя то, что вы едите?» и так далее. То есть вся жизнь посвящена удовлетворению прихоти и потребности другого человека. Дальше. Жизнь рядом с этим человеком радости не приносит. То есть все время происходит вот это вот из-за того, что все время вот это эмоциональное состояние, что я должна ему угодить или должен угодить, должен делать так, чтобы тому человеку было хорошо, и все время ждет подвоха, потому что его скорее всего будут ругать за что-то безусловно такая жизнь не наполняет она только опустошает дальше рядом с этим человеком все время жертва не является самой собой она все время носит маску потому что ей важно выглядеть так как хочет вас видеть вот тот вот другой человек. То есть она играет роль хорошей девочки или хорошего мальчика. Да? То есть она старается выглядеть, но не является таковой. То есть проживает чужую жизнь, не своим. Любой личностный рост у этого человека превращается в пытку. То есть, если он решил, что все, я, значит, хочу начать новую жизнь, и, например, пойду в спортзал, мысль будет крутиться все время такая, что. Что-то что не то происходит с собой. Скрывает, что он ходит на какие-то тренинги, например, личностного роста. Скрывает, что там, читает какие-то умные книги. Ну вот, вот, не то чтобы скрывает, а ему стыдно об этом сказать и продемонстрировать. Такое тоже бывает, к сожалению. Ну и, безусловно, у этого человека... Отсутствуют личные границы. То есть токсичный человек в них заходит, заселяется, разрушает, и этот человек тоже никак этому не противодействует. И тут мы с вами подходим к интересному моменту: как же это все чинить. Смотрите, я уже сказала об этом в самом начале, и я сейчас тоже об этом скажу: что все шаги, они посвящены самодостаточности. То есть, когда человек самодостаточен, как бы ток себя не вел, что бы он ни говорил, что бы ни делать, что бы делал человеку, который знает, что он хорош, что он умен, что он в меру привлекателен, что он может сам себя прокормить, у него есть руки, ноги, он способен что-то творить с этой жизнью, условно говоря, да, на него повлиять никак невозможно, ну просто невозможно и все. Я подумала о том, что это может перерасти в какую-то войну с токсичным человеком, но война будет только в том случае, если все равно человек погружается в состояние жертвы. То есть ему хочется что-то доказать, и он начинает воевать, и кто кому сделает больнее. Ну, В общем, это не выход. Нужно начинать все равно с себя. Работаем с собой. А еще знаете, что я еще хотела сказать? Во что это может перерасти, если, допустим, человек с детства погружен в токсические отношения с родителями? Это может произойти либо перфекционизм перерасти. То есть человек может стать со временем трудоголиком. То есть он уходит в работу, он погружается целиком с головой в работу, он может стать великим ученым или очень таким человеком, достойным в плане того, что уважаемым, заработать много денег. Но это все благодаря тому, что у него были токсичные отношения в детстве. Или у него токсичные отношения в супружеской жизни, а он знает, что... Там, допустим, у него есть убеждение тоже такое токсическое, что жена должна быть одна и на всю жизнь, и вот она его пилит всю жизнь, а он всю жизнь добывает для нее деньги. И вот вроде бы он всего достиг, но счастливым при этом не стал. И другая крайность вот этого, во что может это перерасти, это в полную деградацию. Когда человек настолько ему внушили, что ты все равно плох, что у него опускаются руки, он думает, ну я все равно плох, чего я буду это делать, если у меня все равно ничего не получится. Вот. Все мы это чиним на марафоне автор жизни. Шаг за шагом, да. И я вам сейчас, конечно же, дам алгоритм, как, что нужно делать, какие шаги нужно сделать с собой. Уволить таких сотрудников можно или работать с собой перед своим примером, растить их. Слушайте, но ну я, если это про сотрудников, я, конечно, против того, чтобы... Работать над вернее, не так. Я за то, чтобы работать над собой в любом случае. Но если ваши власти уволят таких сотрудников, то, конечно, увольните, не... ну, зачем пролонгировать вот это вот состояние? Научитесь на другом. Так, значит, что делать? Вообще, как жить с токсами и что с этим делать, я скажу чуточку все-таки попозже. Да? Окей, okay. что с собой делать в первую очередь? Сначала учитесь проживать свои чувства и озвучивать их. На марафоне Автор жизни есть прямо целый эфир про то, как высказывать свои чувства, эмоции, переживания, как с ними, как их проживать, как их демонстрировать, причем делать это совершенно экологично, так что... Это не заденет другого человека, это не будет вызывать в нем агрессивную реакцию. То есть, и... Но первое, самое важное, самое главное во-первых, уловить, что вы находитесь в токсичных отношениях, во-вторых, почувствовать, что вы испытываете при этом. Потому что страх вот этот вот, быть неугодным своему партнеру, он затмевает практически все ощущения и переживания. Поэтому важно отловить, какие эмоции вы испытываете при этом и высказать их в корректной форме. Следующее, что нужно сделать, это нужно переписать ограничивающие убеждения, которые вас вселили. Их нужно переписать в расширяющие. Это тоже это мы учимся на «Авторе жизни». Пример приведу. Там девочка написала комментарий под этим постом который посвящен нашему сегодняшнему эфиру, она написала, что, о, говорит, мне всегда говорили, что... А, она по другим постам написала, неважно. Мне всегда говорили, что у меня сложный характер, дурной, что мне нужно себя изменить, потому что я там не смогу устроить свою жизнь, и люди от меня будут отворачиваться и так далее. А как раз это говорит о том... Что, ну, можно переписать да, в расширяющее убеждение, что у меня такой уникальный характер, и я уважаю себя, свое мнение и так далее и тому подобное. И это как раз у меня такой характер, что это расширяющее и поддерживающее убеждение становится. То есть не верьте окружающим, когда они говорят, что вы плохи. Вы не плохи, точно! Вы хороши! Можно себя сделать еще лучше. Не верьте никому, когда говорят, что вы дурак. Так, что еще дальше? Учиться ставить, выставлять свои границы. Но не просто выставить свои границы, еще и важно их уметь отстаивать. И знаете, как те люди, которые имеют на вас токсичное влияние, они все время будут проверять. Они будут это делать бесконечно. Поэтому ваша задача – научиться эти границы выдерживать, и помнить о том, что вы этому человеку не позволяете. Установите внутри себя правила, по которым вы будете общаться с этим человеком, и напоминайте ему об этом, что сюда нельзя, Спасибо, можно сказать «спасибо за твое бесценное мнение»? Можно не говорить бесценно, Можно говорить «большое спасибо, что ты мне об этом сказал, я подумаю, позже тебе сообщу о своем решении». Это поведение взрослого человека по Эрику Берну. Дальше. Задайте, пожалуйста, себе вопросы, что вы делаете рядом с этим человеком. Вас эти отношения наполняют или они вас, наоборот, разрушают? Если эти отношения вас делают счастливее, если они вас делают... Ко мне пришла моя дорогая Ирина Манжур, и она мне будет сейчас помогать проводить эфир дальше. То есть, если вас эти отношения вдохновляют, то есть чем работать. Если они вас высасывают, не поверите, тоже есть чем работать самый Один из самых-самых важных пунктов. Найдите, пожалуйста, преимущества этих ваших отношений. Что вы получаете, какие преимущества вы получаете, когда вы находитесь в этих отношениях? Потому что именно эти преимущества не дают вам выйти из этих отношений. То есть вам настолько там хорошо, и очень часто это какие преимущества? Материальные, какие-то моральные общие дети бывают общие какие-то интересы ну какие-то выгоды и тут я вам дам маленькое упражнение что с этим делать Напиши... возьмите пожалуйста мой любимый рабочий инструмент блокнот и ручку и напишите пожалуйста прямо списком эти преимущества потому что, почему надо списком их написать Потому что очень часто человек понимает, что что-то не то, а что именно, не может это сформулировать. Не с этим человеком тяжело, но все время возвращается в эти токсичные, продолжает возвращаться в эти токсичные отношения. Не может себе дать отчет, почему. Прекрасно. Значит, берет выписывает все преимущества почему он туда идет потому что он может быть заботливым потому что он говорит мне что он меня любит потому что он делает мне подарки потому что он дает мне деньги я без него не проживу это единственный мой источник дохода потому что у нас общие дети они его любят и так далее ну много разных пунктов может быть почему вы с этим человеком живете выписали эти пункты. У вас эта картинка будет перед глазами явной, вам понятной, почему вы находитесь в, этой, в этих отношениях. И дальше что нужно сделать? Вот тут вот и начинается опора на саму себя. Найдите, пожалуйста, либо в себе, либо в других источниках удовлетворение вот этих вот всех пунктов, удовлетворение этих всех потребностей. Он вас обеспечивает. Значит, начните зарабатывать столько, чтобы вы были от него финансово независимыми. Дети его любят, и он любит детей. Прекрасно! Позвольте детям общаться с этим человеком, и они могут, они имеют полное право на взаимоотношения. Какие еще преимущества? Он дарит мне подарки, значит, покупайте подарки сами себе. Он иногда говорит мне, что я хорошая или что я хорошо готовлю. Найдите других людей, которые будут говорить вам, что вы хорошая, что вы хорошо готовите, что вы хорошая хозяйка и так далее и тому подобное. То есть найдите другие способы в других местах, либо внутри себя, либо в каких-то еще других местах. Что-то не то? Все хорошо? Отлично. Хорошо. Так. Следующее. С этим разобрались. Следующее. Найдите, пожалуйста, то, что будет вас наполнять. Что может вас наполнять? Занятия, посвященные себе. Спорт, книги, какие-то интересы, общение с друзьями, общение с теми людьми. Компаниях, которых вас будут наполнять. Кружки по интересам. Сейчас очень много организаций и мест, где можно себя реализовывать, именно наполняясь. Следующий пункт: пересмотрите свое окружение. Пересмотрите свое окружение, потому что наше окружение делает нас. Наше окружение очень сильно влияет на нас до такой степени что является решающим в ощущении самих себя в группе людей. Я когда говорила о потребностях, когда проводила эфир по потребностям, можете его пересмотреть, я говорила, что принадлежать какой-то определенной группе лиц, это является естественной потребностью людей. И если вам хочется принадлежать людям, которые... К вам хорошо относятся, но они по какой-то причине токсичные. Значит, ищите других людей или организовывайте свою группу лиц, которая будет вас поддерживать. Да, Ира. Просто такой классный вопрос, а не могу давай. не задать прямо сейчас. Так а зачем с мужем жить, если он если удовлетворяет все, что он не дает изменения Зачем с мужем жить, если он удовлетворяет.. Нет, если вот самой... А, если все, самой... То, что он якобы должен давать... Избран. Очень вот супер вопрос, потому что у меня именно такие отношения с мужем. Знаете, я вот, когда говорю, живите с человеком, потому что вы не можете с ним не жить, да? Вы его любите, и вы с ним наполняетесь этой любови этим счастьем, блин, я знаете, мне, честно говоря, даже непонятен вопрос, потому что так что получается, по вашей логике, важно жить с токсичным человеком, да, который будет давать что-то такое, чего не обязательно, вы там да, же не, не токсичный а просто вот, вот эти вот понятия, что он должен, я должна. А если это все убрать и каждый самодостаточный? А зачем тогда отношения? А если вам, каждый самодостаточный, да, если каждый самодостаточный, тогда появляется здоровое партнерство. Вы Проживаете каждую свою жизнь в, своём, в своей целостности и являетесь друг для друга только дополнением, но никак не необходимостью. И если что-то произойдет, если вдруг произойдет разрыв, вы не потеряете себя, трагедии не будет, понимаете? Вы будете жить с человеком не потому, что вы не можете это взять нигде в другом месте, а потому что вы хотите с ним жить. Вы хотите дарить ему радость и испытывать радость от себя. Вы проявляете о нем заботу, и он проявляет заботу о вас. Ну вот это вот взаимообмен благостными энергиями. Я не знаю еще, как это по-другому объяснить. Ну вот как-то так. Еще лучше, если у вас будет общий проект например выращивание детей и <свят> воспитание детей это общий проект мама любит ребенка по своему папа любит ребенка по своему папа показывает мужское поведение ребенку мама учит каким то таким, ну, другим каким то качеством проявлениям мама показывает как нужно относиться к женщине. Там, это если речь о мальчиках, да, или папа показывает девочке, как нужно, какие взаимоотношения могут быть между мужчиной и женщиной и так далее. Вот это вот общий проект могут быть дети. Общий проект может быть строительство дома. Дом два, дом три. Экологичный. Следующий пункт. Проработайте, пожалуйста, чувство вины этому тоже у меня посвящен один из марафонов мы затрагиваем его в какой-то степени в авторе жизни и марафон чувства вины тоже очень часто люди путают чувство вины и вообще даже не знают что оно в них есть с виной реальной а токсы они очень даже любят вот это вот навязать чувство вины и как держать в нем постоянно, да, поэтому, проработав свое чувство вины, вы навсегда избавитесь от вот этих вот оков очередных. И следующий очень важный пункт это ищите другие примеры счастливых отношений. Вот прямо ищите их и позвольте себе обрести такие отношения. Почему? Мне там задали вопрос под постом, что я уже замужем, то ли второй, то ли была два раза замужем, да, и попадала в такие вот токсичные отношения. Что мне делать, забить ли на себя? Ну, я сейчас не помню, но смысл такой, что вообще не вступать в отношения, да, или оставаться вот в этих вот в таких токсичных отношениях. Смотрите. Пока вы не узнаете, что бывает по-другому, у вас будет все время, вы будете волей-неволей возвращаться в эти именно токсичные отношения. Почему? Потому что эти отношения для вас единственный пример, какими они могут быть, к сожалению. И поэтому ваша задача поискать вокруг где бывают отношения счастливые, где бывают отношения другие, там, где люди относятся друг к другу как полноценным партнерам, учитывая их интересы, желания, образ жизни, потребности и так далее, и которые друг другу только поддерживают и помогают. Вот. Потому что от себя не убежишь, и все время менять партнера ⁇ это не выход. Мы с вами плавно подходим к тому, что же делать, как же ну, выйти из этих токсичных отношений. Есть два способа. Первый это убить партнера это термин такой психологический. Если выбираете с глаз токсичного партнера, любого партнера, что-то с глаз убираете, это называется убить в психологическом контексте. То есть, если вы разводитесь, грубо говоря, вы для самой себя просто убили этого человека. Все, нет человека, нет проблемы. Анекдот вспомнил, а вы наверняка его знаете, да? Как проработать токсичные отношения? Возьми лист бумаги и напиши этому человеку письмо, а потом сожги его. Ну хорошо, а с письмом что сделать?» Вот, это моя любимая техника. Да? Это шутка, это шутка, это анекдот. Вот, значит, смотрите, проще всего развестись с этим человеком, уйти от него и так далее. Но можно, как я уже сказала, работать с собой. Люди, которые проходили автора жизни, не дадут соврать. Проработав свои внутренние вот эти вот. Барьеры, внутренние переживания, внутренние комплексы, ограничивающие убеждения, вдруг по какой-то вообще невероятной причине меняется весь мир. Супруги становятся почему-то совершенно случайно внимательными, любящими и так далее и тому подобное. Еще раз вернусь, наверное, к самому началу, что по большому счету нету ну, я все время об этом говорю. есть, конечно, да, токсичные люди, которым важно самоутвердиться за счет других. Но если в человеке есть внутреннее понятие того, что он достойный, что он умный, что он просто хороший человек. Его ничто не сломает и ничто не собьет с этой позиции. Отстаивание своих границ вот у меня есть границы, которые тебе не стоит заступать. Ну вот так. И, наверное, один из важных тоже шагов это я сейчас говорю про сепарацию от родителей, потому что очень часто страдают дети, уже взрослые дети от родителей. Это понять то, что. Как только вы обретаете свою семью, или если вы уходите жить от родителей, даже если вы одиноки, ну, в смысле, сингл, в смысле одни, без пары или без детей, вы все равно семья, вы взрослый человек, вы семья сами для себя. Это уже другая ячейка общества. Вот. И очень важно научиться. Да, сепарироваться от родителей, и потом очень важно научиться сепарироваться от детей, дать им свободу, понять, что они тоже семья, что они взрослые, что у них есть границы, что у них есть их жизнь. И вот это вот все красной нитью через все наши тренинги. И я сейчас. Люди там пишут. Как э, на самом деле помогает автор в этом. Да, а те, кто прошу, пишут, что да. Совершенно это все волшебным образом меняется. Да, волшебным Мы всегда меняем. Используем в кавычках. Да, Мне да, об этом да, пожалуйста. Да, да, упоминаю. Что волшебным волшебство, да, мы, употреб... мы упоминаем в кавычках всегда. Потому что оно неожиданно. Неожиданно изменяется. Понимаете? Когда вы привыкли находиться все время, что вас тюкает по голове с разных сторон, то начальник, то муж, то ребенок не слушается, то родители достали, да, а тут вдруг вы проработали просто внутри себя какое-то убеждение, пять штук, например, вот сели, прописали рукой, сделали упражнение, и тут раз вот так вот, и реальность просто вот изменилась, а бывает по-другому, бывает, когда реальность обострилась, ах ты стала там... Учиться, ты стала работать над собой. Ах, у тебя вот так. А давай тебе сейчас пня. И причем у меня очень интересно в авторе жизни я прямо говорю, когда у вас что-то произойдет, у кого улучшились отношения и в каких стадиях, на каких ступенях, у кого ухудшились и по какой причине. Я говорю, если ухудшились, сделайте, пожалуйста, вот это. Потому что от этого никуда не уйдешь. Люди привыкли, токсы, привыкли, что вы их слушаете, что вы послушные, что вы всю жизнь посвящаете только им. А тут раз и у вас появились какие-то свои желания и интересы. Опа! Надо с этим что-то срочно сделать, гайки прикрутить. Ну вот, как-то так. Вы 8... комментарии, что это все только при условии выполнения домашек. Конечно! Конечно, выполнение. только при условии выполнения домашнего задания, безусловно. Слушайте, 87 вопросов. Я не знаю. Я сейчас Начинаю сделаю лотерею. С тех, да, которые тебе понравятся, а дальше да. придумаем, как на них ответить. сделаем, Все равно я сейчас в процессе того, как я. Теорию, теорию рассказала. Я думаю, что многие из вас уже нашли ответы на свои вопросы. Вот. А Многие вопросы повторяются. Да, возможно, напишу пост, а возможно, не один. Так, вот про мужа с ножом. «К сожалению, муж токсичен. Вчера налетел ножом из ревности и на все оправдания говорит, лучше бы ты сказала так, а не так, как ответила. Не работает» не работает, вроде хочет, но не может. Ну, в общем, какой-то такой вопрос. Смотрите, у меня позиция однозначна. Как только проявляется физическая агрессия, и это нужно прекращать, потому что у вас там еще дети, значит, у вас жизнь одна, дети страдают, и я за то, чтобы вот тут, в этом случае, уходить, разводиться и прекращать, потому что ничем хорошим это не закончится. Тоже бывали ситуации в моей жизни, когда девочка приходила и все рассказывала мне про их токсичные отношения. И дошло до того, он ее ну, муж ударил один раз, ударил один раз, мы с ней проработали, пообщались, и я говорю, какое у тебя понимание там? Ну вот он исправится, он будет хороший, он там, ну все будет лучше. Через буквально две недели она пришла ко мне, он уже ее сильнее ударил. Вот. Ну и закончилось это уже тем, когда у нее уже было стрясение мозга очень сильно, и ну, он ее уже не ударил, а избил. Ну хорошо, что у нее хватило ума выйти из этих отношений. Хватило ума, хватило сил. Значит, тут с ножом, но это уже... Это уже даже, даже не замахнулся. Это уже надо бежать, а не просто прекращать отношения. Тут уже работа над собой, знаете. Пусть уже лучше разорвать эти отношения, поработать над собой и вступить в другие отношения. Это будет экологичнее по отношению к себе. Так, «Мама собирается приехать в гости, а у меня уже низ живота напрягается». Я вас приглашаю на автор жизни и учитесь с мамой выставлять границы. Мама собралась приехать в гости. Снимите маме квартиру. Пусть мама живет в соседней квартире, гостиница живет. То есть, я так понимаю, мама приезжает, у вас ниже ниж живота напрягается, потому что вы боитесь маму. Значит, скажите, мама, у меня семья, живи, пожалуйста, вот я для тебя, любименькая мамочка, я для тебя создам все условия. И домработницу и наймите как вариант. Дальше. Мама хочет с вами пообщаться, да, приезжает к вам, чтобы пообщаться. Значит, пошли с мамой в ресторан и пообщались там, на нейтральной территории. Ну, Это... сейчас, конечно, миллион комментариев будет, на какие деньги приходите на финансовую. Да. Я хотела сказать, что если... В идеале проработать себя, да, и тогда, когда вы будете сильны, вам не будет страшно, когда мама к вам приедет в гости. Ну, то есть вы нормально сможете с ней общаться по-человечески. Но в качестве скорой помощи отодвиньтесь на расстояние. Вот. Если вы хотите улучшить свое материальное положение для того, чтобы. Маму можно было отселить, то да приходите на марафон финансовый ключ и расширение финансового сознания, которое мы сведем вместе с Леной Блиновской. Там вы научитесь зарабатывать, получать деньги. Так у меня были такие отношения с мужем, в прошлом году мы развелись, теперь со старшим сыном такие отношения. Ему сейчас 14 лет, ничего не хочет не учиться, не помогать. Иногда хамит и матерится, но после ссоры может подойти и извиниться. Ну, правильно, ребенок копирует поведение своего отца. Ищите, налаживайте отношения со своим ребенком. Приходите на ключ к подростку. И.. Станьте своему ребенку другом, а не объектом для токсичных отношений. 14 лет это уже, к сожалению, взрослый ребенок, но можно из подростка можно найти общий язык. Люблю его безумно. Вот это вот, да, вот эта вот фраза, она, наверное, является очень показательной. Не нужно без ума любить. Любите с умом любите с ответственностью, да, и с задачей, ну, что вы делаете с собой, со своей жизнью и жизнью своего ребенка. Он сейчас с вами так, а потом же он будет со своей женой так, так. Когда сложно в отношениях с человеком, который постоянно рядом и постоянно придирки, я не такая, не так делаю, и дети такие же, и мы неудобные, ну да. В чем вопрос? Сложно, я прекрасно вас понимаю, вам сложно в отношениях с таким человеком. Работайте над собой, я такая, я так делаю, я делаю так, как я умею, или так, как я привыкла, или так, как мне удобно. И дети такие потому что они дети ну и так далее ну то есть приглашаю на марафон автор жизни Что делать если токсичные люди это твои родители чем опасно опасно тем что от родителей вы перейдете в точно такие же токсичные отношения то есть вы найдете себе такого партнера который будет так с вами обращаться как ваши родители. Что делать это позволить им быть ими и работать над собой, над, своими, над своим внутренним авторитетом, над своим внутренним стержнем. Так у меня это муж по развитию ребенок лет 12-15, спорит, ругается и борется с детьми, не понимает ничего, когда с ним разговариваешь, но пытается научить пацанов быть мужиками. Старший не его, он его любит, но постоянно из-за него ругаемся, и младший обижает, но дети его все равно любят. Для меня это стресс ежедневный. Ну, то есть вы как воспитательница в детском саду, муж принимает детскую позицию, у вас еще двое детей. Вот, и вам сложно это все контролировать, вы постоянно испытываете стресс. А ваши трое детей, я имею в виду детей и мужа, играют в песочнице друг с другом и прекрасно друг с другом ладят и друг друга любят. Я вас понимаю, приходите на марафон автор жизни. Вы меня простите, да? Но мы и вправду все вот эти вот вещи прорабатываем на марафоне. Вот хороший вопрос: еще раз: про токсичных родителей: как оградиться и определить границы, все переворачивать в свою сторону, и самое главное как будто в это верят. Это очень страшно, когда понимаешь, что у тебя родителей никогда и не было. Вы знаете, тут важно признать то, что родители так поступали, потому что они в своем поведении видят единственно правильное решение. Они не виноваты в том, что они так себя ведут. Ну вот они уже такие. Первое, что нужно сделать- признать свое горе и свое переживание, свои ощущения, вот это и научиться искренне погоревать о том, что у меня не было той родительской любви, которую я хочу. Прожить это вот прямо проплакать, прожить, углубиться в эти чувства, и признать, что ну, вот родители такие, вот у них такой взгляд на то, какая должна быть жизнь. И учиться отставить свои границы. «Я хочу жить вот так», значит, я себе позволяю жить вот так. Жизни с родителями, я считаю, что ну, не нужно этого делать, не надо жить с родителями. Первый шаг, какой нужно сделать, это с родителями развестись, да, в кавычках. То есть начать жить отдельно. И О, осталось уже совсем мало секунд. Ну, в общем, первый шаг это начать жить отдельно и отстаивайте свои границы, свою позицию, свои понятия. Я благодарю вас за эфир, за то, что вы были со мной. Я посмотрю вопросы, еще какие были, и. На некоторые есть. вопросы, да, я или посты напишу, или буду отвечать как-то по-другому. Может быть, сделаю еще один эфир. Пока.